Так много людей ожидают изменения в других, ожидают изменения в этом мире, но не готовы изменять себя в первую очередь. Если вы хотите увидеть изменения в других, вы должны, вы должны сперва с вами стать тем, тем изменением, изменением, которое, которое желаете, желаете увидеть. увидеть. Если я хочу, чтобы другие были лучше, я должен быть лучше. Если я хочу, чтобы изменились те, кого я люблю, я должен измениться. Если я хочу, чтобы мои дети стали жить по-другому, я должен начать так жить. Я должен быть примером. Не говорить не другим, кем им, быть, им быть, быть, но быть, но быть таким, таким человеком. человеком. Если я хочу, чтобы другие были добры к окружающим, я должен быть добрый к окружающим. Если я хочу, чтобы другие жили полной жизнью, не следуя обществу и не надевая на себя маски, я должен быть тем. Кто так живет? Если я хочу, чтобы они умели дарить, я должен уметь это делать. Время, подарки, любовь, энергия. Если я хочу, чтобы они были здоровы, я должен быть здоровым в каждой сфере своей жизни. Тренировки, любимое дело, еда, отношения, развитие, отдых. Если я хочу, чтобы другие были благодарными, сперва я должен быть благодарным. Я должен показывать свою благодарность. Если я хочу, чтобы другие жили так, как они хотят, я должен быть им примером, любя жизнь, которой я живу. Если я хочу, чтобы другие ставили в приоритет счастье и любовь, сперва я должен поставить в приоритет счастье и любовь. Если я ожидаю, что другие будут добрыми, сперва я должен быть добрым. Я должен показывать свою доброту, я должен показывать свое сострадание. Если я хочу, чтобы другие слушали и понимали, сперва я должен слушать, реально слушать и реально понимать. Я ожидаю от других все эти вещи, так что я всем этим буду жить. Я буду жить так, какими я ожидаю других людей. Я буду изменением, которое я хочу видеть.